Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Вот уже несколько недель вокруг этого блюда в интернете поднялся большой ажиотаж. Я решила его попробовать, чтобы сделать собственные выводы, стоит ли этот рецепт выставлять на праздничный стол и так ли он хорош. Сразу отмечу дешевизну и доступность продуктов для этого рецепта, а это уже большой плюс. Прежде всего нужно замариновать куриные ножки. В растительном масле растворить любимые ваши специи у меня это красный и черный молотый перец смесь прованских трав сухой чеснок и соли по вкусу залить маринадом мясо тщательно обмазать им каждый кусочек и забыть про него хотя бы на час после чего отправить мясо в духовку запекаться минут на 45 а пока приготовим начинку из измельченных грибов и репчатого лука которые обжарим до полной готовности на растительном или сливочном масле. Для теста нужно соединить сухие ингредиенты мука, соль, сахар и разрыхлитель. В отдельной миске взбить яйцо со сметаной и растительным маслом. Влить полученную смесь в муку, замесить мягкое, немного липкое тесто, Долго вымешивать его не стоит. Накрыть пищевой пленкой и оставить дожидаться своего часа. Тем временем куриные ножки полностью готовы. Нам нужно отделить мясо от косточки. Отходит оно очень легко, прожарилось прекрасно. Все мясо мелко порубить и соединить с обжаренными грибами и луком. К этому фаршу мы добавляем очень важный ингредиент. Именно он даст интересный и необычный вкус этому блюду. Это плавленый сыр. Разделочную поверхность смазать растительным маслом. Тесто разделить на 6 равных частей. Каждый кусочек раскатать в небольшую лепешку. Это можно делать руками. Положить на лепешку начинку и собрать тесто в мешочек. Вставить в середину очищенную косточку от ножки и плотно залепить тесто вокруг косточки. Выложить мешочки на противень, смазать их сбитым яйцом, обернуть верхнюю часть косточки фольгой, запекать 20 минут при температуре 180 градусов. Визуально получается очень красивое и нарядное блюдо. В разрезе выглядит соблазнительно. На вкус более чем достойно. Рецепт удался. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!